Параллельно тому, как наш мир преобразовывался в потребительский, незаметно для нас из обихода, из системы образования, да и вообще из семьи, из общества, стали исчезать так называемые фундаментальные науки. Я вот хотел бы обратить ваше внимание на это. Почему? Потому что вы заблуждаетесь, на самом деле, если считаете, что люди, которые вас окружают, они что-то умеют. Знаете, на самом деле, чем ужасно общество потребления, чем ну, вообще сама система потребления? Она ужасна тем, что если вам вдруг что-то надо, вы понимаете, что дефицита не существует. И вы не развиваетесь в нужном вам направлении. Вы просто идете в магазин или открываете, там, запускаете интернет, открываете какой-нибудь сайт и находите абсолютно все, что вам необходимо. Несмотря на то, что в том же YouTube очень много видео о том, как можно сделать самому что-то руками и доступными средствами, достаточно недорого, достаточно просто и достаточно быстро, не выходя из дома. И несмотря на то, что просмотров вот таких видео весьма много, я вам так хочу сказать, это на самом деле не показатель того, что, что такое вот как раз количество тех, кто хочет чем-то увлекаться. На самом деле, это единичные просмотры тех, кто конкретно уделяет время там, кулинарии или рукоделию, или мастерству какому-то особенному. Понимаете, это скорее даже в формате хобби. Я помню времена, когда не было возможности купить хорошее платье, там, хорошую одежду какую-то. И практически в каждой семье стояла машинка. Люди шили. Люди шили постельное белье, люди ушивали. Они могли что-то где-то урвать, какую-то одежду, но она была шире или уже, и длиннее, короче. И людям приходилось мастерить. То же самое происходило и со всеми остальными причиндалами, которые нас окружали. Бытовая техника, мы ее чинили сами подручными средствами, если вообще таковую имели. Каждый с детства ездил с родителями на дачу и знал, что делать с землей, как вырастить что-то. Все строилось своими руками. Понимаете, суть в том, что... Даже в школе были труды, которые, в принципе, давали достаточно неплохой запас знаний. И меня сейчас исключительно угнетает то, что фундаментальные науки исчезли из нашей жизни. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Если у вас есть дети, или вы сами питаете интерес к чему-то такому, то двигались и развивались именно в эту сторону. Потому что это очень важно. Это поможет вам выжить однажды. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго.